Судя по всему, отлив-прилив здесь работает очень сильно. Вот, смотрите, море было прямо вот здесь. Сейчас с утра оно вот там. Все дно, все вот в этих кораллах. Их не так много, но они есть очень острые. Везде висят кокосы. То есть мне, мне иногда страшно, что этот кокосик может упасть и на голову попасть. Вот это вот у меня... Плюс еще одна фобия. Рыбач не хочу. Вообще, я, честно, вот думаю, блин, переехать сюда где-нибудь, куда-нибудь в этот район, нахрен это нужна работа, возьму удочку, буду бомжевать, бичевать. На глазах наступает море, вы видите? Заливается, заливается. Прибьет к берегу, больно будет, может даже прям повредиться. А вон они, ребята, плавают на волнах. Волны постоянные. В общем, утро. Второй день на этом острове. Ну, я, по крайней мере, уже запомнил название отеля Адорадо. Адилия Адорадо. В общем, иду, получается, фишка отеля. Именно касательно моего номера, где мы купили, то есть, еще раз покажу. Вот наш домик, 215 терраска, поворачиваем голову налево, и в 50 метрах моря. Смотрите, вчера, когда я здесь был, у нас море было прям вот... Вот здесь. В общем, судя по всему, отлив-прилив здесь работает очень сильно. Вот, смотрите, море было прямо вот здесь. Сейчас с утра оно вот там. И ушло море, то есть оно прям отошло. Отошло еще вчера вечером. Это произошло вот как-то резко. Вот видите, вон того вот острова песчаного видно не было. Вчера поймал здесь морского ежа. И... Какой-то червь был морской. Прям реально действительно был червь. То ли червь, то ли хибер. Это вот Похож. Вот да? а ну, смотри, с виду жирный, вытягивай стол. Это рыба, Это рыба. А теперь вот запоминайте. Я, допустим, вот в Доминикане видел. Я не замечал такую разницу. Отливов и приливов. Здесь я вот замечаю эту разницу, она капитальная. Смотрите. Запоминайте, да, вот? Насколько ушло море сейчас. И море, говорю, океан. Это Индийский океан. По-моему, если мне не изменяет память. И посмотрим, как будет море у нас, океан, к обеду и к вечеру. То есть это произошел отлив. Сейчас будет прилив в внеченения. Ну, посмотрим, в общем-то. Ладно, иду искать, где поглубже. А так везде мелко. Ужасно хочу сказать то, что все дно усеяно зачастую кораллами. И эти кораллы, они острые. У меня нога болит сейчас очень сильно. Мягкую часть вот с обратной стороны лодыжка, да, по-моему, называется. Я ее повредил. Давайте вот занырну немножко. Покажу все дно. Все вот в этих кораллах. Их не так много, но они есть очень острые. Я вообще в носках буду купаться, наверное. Потому что даже попадая под тапочки, эти кораллы получается что между ногой и тапочками неприятно. неприятно и ощущение такое знаете прям как будто бы ой как будто бы ты вот прям ай больно такие, короче так сейчас лада кудуся у, -у, у прохладно с утра вчера было добыто да, теплее ветер потому что какой-то ветер вчера ветра вроде бы не было ну и вот такие вот пирсы говорят в Сочи. Вот это что за пирсы? Посмотрите на это. Это если что из кораллов, из камней коралловые вот эти вот отложения. Ну-ка нырну уже, приду в себя сука. О, все, бодряк словил, можно пройтись. Сейчас днем, когда произойдет прилив, мы будем не будет видно вот этих вот. Блин, так страшно идти, пос, особенно после вчерашнего. Я, я же говорю, вчера встретил здесь сумасшедшего морского ежа. Ну почему он сумасшедший? Наверное, еж думал обо мне, что я сумасшедший. Ну, по причине того, что он очень колючий. Видите, вот это все, оно уйдет. Это вот все эти кораллы. Что-то шлепка у меня там разошлась. Сейчас я до попробую дойти, покажу вам. Пока я шел к этому месту, которое обнажилось, когда произошел отлив, порвал шлепку. Порвал шлепку. Ну, наверное, так получилось. Вот эта передняя часть, видите, разорвалась. Ну ладно, Буду что-то думать, как восстановить эту шлепку. А, потому что сходить больно. Вот это все. Кораллы, сплошные кораллы. Просто наступать больно. Они острые. Не знаю, на всех ли островах здесь так или нет. Мальдивы – это сплошной коралловый риф, который обнажился спустя миллионы лет. Вот смотрите. Давайте посмотрим сюда на содержание этого всего. Видите, вот они кораллы. Ну, вот они. Это не кости, это кораллы. Это они разной формы отложения старых древнедоисторических животных. Причем есть очень причудливые формы. Видите, то вот такое вот оно росло. Росло когда-то. Давным-давно. Ну и, в общем, вот эта вот ерунда, вот из-за этой ерунды, честно хочу сказать, ногам больно. Неприятно. То есть нужно выискивать место, чтобы искупаться. То есть где песочек. А песочек не везде. Э -э -э, водоросли, вон они обнажились. Видите, это все водоросли. Сейчас, когда придет прилив океанский, я жду, чтобы вот в этих местах, где вот между берегом и вот этими вот коралловыми островами, которые обновили, обнажились, будет, будет поглубже там. Блин, а так больно. Пошел я, наверное. Ой, Ой кто там, рачок какой-то. Думал, что у меня за руку хряпнул. Ладно, пойду потихонечку уходить с этого кораллового рифа, а то ногам больно. Неприятно. Вопредел короче, дорогие друзья. О, интересное. Вижу. Интересное отложение. Uh -huh. ралловое. Пойду сейчас у нас Чи чинить. Вот оно, видите, какое диковинное и причудливое. Видите, острое. Вот. Ой, блин. М -м -м, в Доминикане, где я был, э -э Доминикана Пунта Отель сейчас забыл что-то. Сиренада Пунта Там практически везде был песок. В основной своей массе песок. В Доминикане там, конечно... В этом отношении попроще. В общем, итог второго дня. После того, как первый день понятно, я там хорошо отметил. Правда не баловался. Итог таков натер всю промежность. Натер что-то под мышкой. Не могу понять. Вообще прям трет. Повредил ногу, обкорал. Снизу. Сейчас я вот так вот стану даже покажу. Так, вот, вот дырочка. Вот она красная, аж даже кожица свисает. И вот что-то на носу. Ну, так нормально, вроде бы. Живой. Обычно первый день после приезда куда-либо, я не знаю, в Турцию, в Доминикану, вот куда я попадаю, у меня всегда что-то так получается, что первый день такой натужный. А потом далее уже более менее нормальный отдых начинает получаться. Здесь, вот по пути. Пока персонал меня не видит, вот такие вот лианы везде висят. И на них можно вот так кататься, кататься. Я вчера катался после бара, если честно. Но сегодня кататься я не буду. Иду с утречка, пока все спят. Завтрак там что-то до 9.30. Кушать хочется, честно признаюсь. Сейчас чего-нибудь, коктейльчика какого нибудь возьму. Минус, что мне не нравится. То есть, домики, где мы поселились, они все у океана, все, все время говорю, у моря. Они все вот там вот, у океана. А ближайший алкаш-бар, ну, с утра встал, хочется чего-нибудь прохладительного коктейля, он, ну, где-то, если в метрах, ну, где-то порядка 600 метрах, ну, 500 точно. И вот приходится вот все время гулять вот туда, если вдруг чего-то захочется. Не знаю возможности, получится ли что-то, если заказывать в номер, но проблема в том, что весь персонал русский не понимает. И поэтому как бы проблематично. Диковиных животных, птичек полно. Вчера здесь летучие мыши, размер, наверное, вот с мою руку, а, обнимались, летали они друг с дружкой вот тут вот на дереве сидели. И причем эти летучие мыши никого не боятся. Ладно, идем потихонечку в сторону прохолодительных напитков, пока мои просыпаются. Вчера я уже показывал, ну сегодня один и тот же путь. Обещал я вам, что я пройду остров от начала до конца вокруг и все это отсниму. Остров можно обойти, ну, буквально за каких-то 20, ну, максимум, может быть, 30 минут, в зависимости от того, как идти. Вот и детская площадка нашлась. Вчера дети спрашивали, где детская площадка. Видели? Вот там она, вон она. Небольшая детская площадка, кокосы валяются. Везде висят кокосы. То есть, мне, мне иногда страшно, что этот кокосик может упасть и на голову попасть. Вот это вот у меня плюс еще одна фобия. Вот такие вот деревья растут. Видите, просто... Ну, джунгли, реально. Теперь Тарзана понимаю. Мультик Тарзан, помните? Почему Тарзан по деревьям скакал? Да тут невозможно не скакать по деревьям. Особенно, когда они вот такие вот, видите, могучие, переплетаются. Что, дорогие мои, сходил я в Алкаш-бар, но я там не употреблял. Не-не-не. Так, чисто здоровье поправил. И я вот снова уже подхожу. Ну, то есть спустя полтора часа, максимум, после того, как я проснулся. Проснулся я по местному времени, было 9 часов. По-нашему это 7 утра, по-московски. В Сочи, как известно, время московское. Смотрите. То есть, чем быстрее и больше всходит солнышко, тем у нас, видите, прибывает море. Помните вот этот островок? Я по нему ходил. Здесь не было воды. Вот где я нахожусь. Видите, вода. Вон рыбки плавают, но они, правда, максимально прозрачные, Рыбать матракань. отракань. Рыбачить не хочу. Вообще, если честно, вот думаю, блин, переехать сюда где-нибудь, куда-нибудь в этот район, нахрен это нужна работа, возьму удочку, буду бомжевать, бичевать. Классно, прекрасно, и рыбачить и на острове жарить барабулю. Все, нахрен, как говорится. Зимняя одежда не нужна. Ну, реально, бомжам здесь живется сто пудов зачетно, жирно. Зимняя одежда не нужна. Эм, покушать, вон, рыба, э, кокос там, что, в принципе, ну и все, как бы, да, живи не хочу, как говорится, наверное, судя по всему. Не то, что у нашим бомжам в Сочи и в России, да, на самом деле холодно, там теплотрасующий нет, здесь он упал где-нибудь под бурьян, лежи кайфуй тут он прилив тебе каких-нибудь ракушек принесет медий, покушал медию Ра... краба поймал, я вчера по пьяни вот, честно признаюсь, поймал около 10 крабов, причем один был вообще большой, вот смотрите палец видите, он меня вот хрябнул прям в палец, не знаю вам видно или не видно но вот, блин, наверное отсвечивает короче аж кровь пошла, и пошла хорошо в общем у него клешни такие очень сильные поймал я вчера одного большого краба, вон он скатил. возможно это вот Шаг. Робяк. Вот и вот в принципе море прибывает. Сейчас солнышко встает, море наступает. А вечером с отходом солнца, то есть делаю выводы, я на второй день. А вечером тоже солнышко, оно у нас когда садится за горизонт, море отступает. То есть получается сила солнца такова, что о, рыбки. о, вот рыбки разные, куча рыбы. Лови не хочу, барабуля, наверное, какая-то местная. И вот. Встает у нас солнышко, море наступает. Вечером солнышко садится, море отступает. Вот такой вот здесь прикол, судя по всему. Видите? Смотрите, как оно наступает. Видите? Вот, вот видно даже. Видите, вот идет волна. Смотрите, смотрите, смотрите. Видно? По направлению к берегу фигарит вода. Видите движение направления? Вон он, берег. То есть это все происходит просто на глазах. На глазах наступает море. Вы видите? Заливается, заливается. Я думал, что оно происходит как-то медленно. Нет, на самом деле, это не совсем медленно. Вот на моих глазах море наступает, оно вон заливается в ручейки и идет в сторону берега. И все это на глазах. Я думаю, что в ближайшие полчаса-час море будет вон под те, как говорится, голыши, под те камушки. И все это всего лишь, как говорится... 12 часов разница. Вон, опять это крабье повлазило. Крабы бешеные, короче, можно крабов кушать. Ну, я не знаю, как их готовить. Ну, судя по всему, те же самые раки. В кастрюльку их с кипяточком и все, ништяк. А вот, вот они, коралики. Коралики, коралики. У кого камешки, а у нас коралики. Все в кораликах. Ну. Блин, я ногу повредил у них. Не рекомендую дурковать, как я, в первый день, потому что больно. Вот сейчас, на второй день, когда уже трезвеешь, все начинаешь понимать что тебе еще тут несколько дней ходить а хожу я уже босиком вариантов нет уже босиком вариантов нет нога болит левая вчера доходился я добегался вот так вот и живем адарана адарана да по моему у нас так называется это удовольствие пошел я обратно на нашу беседку пока ходили бы гуляли завтрак проспал я получается решил вот это рыбины большущие, видно вам нет, прям большущие рыбины, как минимум с локоть. И наткнулся на серф бар, вот такой вот серф бар. Опять коралловый берег, и вон они серфингисты сверху. Конечно, берег острый, здесь все это удовольствие. Если прибьет к берегу, больно будет, может даже прям повредиться. А вон они ребята плавают на волнах, волны постоянные. Там где-то правее я шел. Там волны вообще как по 3-4 по метра мне показалось. Они просто огромные были. Для серфингистов, конечно же, здесь раздолье. Рыбины, рыбины, рыбины. Вон они огромные. Почему их никто не ловит? Вот это я не понимаю. Рыб полно. Никто не ловит. Плохо видно. Сейчас отступит водичка. Жаль, что камера у меня не приближает. Если бы она у меня приближала бы, вы увидели вот такую рыбину. Блин. Все, взволомучилась. Не видно нифига. Сходил, покушал, как и обещал. Ну, точнее, покушать не получилось На завтрак мы проспали Завтрак мы проспали, завтрак заканчивается в 10 Так получилось, что мы пошли завтракать в 11 Перед этим я снимал, насколько отходит у нас водичка То есть отлив И, как говорится, я показывал то, что водичка была аж там Сейчас, смотрите, вот она уже здесь Все Опа Не было воды Вечером вся история повторится То есть с вечера вода уходит туда с утра она снова с восходом солнышка возвращается обратно. Ой, ужасно ногам больно, повредил ножку. Ну и теперь пора идти купаться в соленую воду, лечить ножку. Вот видите, даже тот остров он скрылся. Завтра с утра или даже сегодня к вечеру мы снова увидим, как остров здесь он вылезет из воды. Вон они, бешеные рыбки. Море чистое, хорошее. Водорослей практически нет, в отличие от Доминиканы. То есть, есть свои плюсы и минусы. Ладно, пора купаться. Покажу вам, насколько чистое море.